Всем привет! С вами снова я, Никита Карамов, а это значит, что вы смотрите Едем Нах! Deutschland! 24 сентября это был третий и последний день моего пребывания в Берлине в рамках этой программы. Конечно, этому дню не суждено было стать таким же насыщенным, как и предыдущий, но за этот день также произошло много классных событий. Давайте же скорее начнем! С самого раннего и холодного берлинского утра нас собрали и повезли в непонятном тогда для нас направлении. Когда мы приехали, мы увидели большой стадион с олимпийскими кольцами. Это Олимпийский стадион в Берлине или же Олимпиаштадиум. Он был построен в 1936 году по приказу тогдашнего фюрера Адольфа Гитлера к проведению летних олимпийских игр в Берлине 1936 года. В настоящее время на стадионе проходят финальные матчи чемпионата Германии по футболу. По лекалам олимпия также построен НСК Олимпийский в Киеве. Правда, внутрь нам зайти не удалось, что меня, конечно, очень расстроило. Нам просто рассказали историю, показали пару фоточек и увезли. Но увезли не куда-нибудь, а в исторический район Берлина Шарлоттенбург. Нас привезли к Творцу Шарлоттенбург, одному из самых изысканных примеров архитектуры барокко в Германии. Дворец был построен сам в конце 17 начале 18 веков по распоряжению королевы Пруссии Софии Шарлотты, которая, кстати, также была герцогиней Брауншвейга. Главный купол увенчан по золоченной статуи Фортуны, а перед дворцом расположилась куча еще других статуй. На момент нашего посещения одно из крыльев находилось под ремонтом, но это нам не помешало, так как во дворец все равно зайти бы не вышло. Зато мы смогли прогуляться по саду Шарлоттенбурга. Вот это уж действительно невообразимая красота! Аккуратно постриженные деревца, конусообразные кусты, живые изгороди. В можно покормить уточек и... еще кого-то. Мы гуляли там полчаса, но уходить все равно не хотелось. После Шарлоттенбурга мы решили посетить то место, которое должны были посетить в первый же день сразу после заселения. Берлинский зоопарк. Тут следует не путать зоопарк и Тиргартен. Несмотря на то, что Тиргартен переводится как сад животных, это отнюдь никакой не зоопарк и животных там совсем нет. Тиргартен это огромный парк в центре Берлина. А мы пошли именно в берлинский зоопарк и именно смотреть на животных. В этом зоопарке представлено наибольшее количество разнообразных видов этих животных. Вместе с примыкающим аквариумом, на трех этажах которого представлены не только рыбы, но и рептилии, амфибии, насекомые и беспозвоночные, берлинский зоопарк относится к основным достопримечательностям Берлина. Зоопарк начинается с эпичных ворот. За ним идет длинная дорога, вымощенная камнем. По дороге ходят заниженные и очень классные вороны, а вдоль нее стоят скамейки и разные статуи. Самая большая из них – вот эта статуя гориллы. Дальше можно было выбрать любое направление и направиться к определенному животному. У нас не было особых предпочтений, и так как мы все равно не смогли посмотреть на всех животных, которые там представлены, мы шли, куда глаза глядят. Первыми были величавые пеликаны с их большими клювами. За ними были вот эти милые, ну очень милые птички неопределенного для меня вида. Потом мы поняли, что зоопарк действительно разнообразный. Кого тут только нет. И краснозады, и бабуины, и мощные рамгутаны, и дикобразы, и младшие братья дикобразов, и фламинго, и слоны, и жирафы. Были тут и домашние животные. Куры, петухи, козы, овцы. Особое мое внимание приковало, конечно же, лама. Вы посмотрите, какая красота. Так, что у нас там дальше? Носороги, топиры, лани... Многих этих животных я видел впервые в жизни, но все равно в них не было чего-то, что заставляло задержаться у их вольеров подольше. А вот, например, наш собрат-медведь, отдыхающий на травке. Или этот волк, который поражал белизной своей шерсти. Или вот еще один медведь, в этот раз страдающий депрессией. Пингвины, которые постоянно смотрят куда-то вверх, тоже позабавили меня. Но приз зрительских симпатий я хочу отдать белому медведю, который является просто настоящим мастером лунной походки. В зоопарке было еще очень много животных, и мы ходили там где-то 2 часа, но, к сожалению, на белом медведе нам и пришлось остановиться. Близился вечер, и нам было пора потихоньку собирать вещи и выдвигаться обратно в Брауншвейк. Еще немного погуляв по такому родному Курфюрсендаму, мы собрались у отеля и поехали на вокзал. Когда мы поехали к Бронштейнскому вокзалу, было уже темно. На платформе каждого участника программы, в том числе и меня, встречали их гостевые родители. И я понял, что я вернулся домой. Вот так и закончилось наше путешествие в замечательный город Берлин. В следующем выпуске я расскажу вам про поездку в один из концлагерей Германии, Берген-Бельзен. Поэтому подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы не пропустить новые выпуски «Едем на Хдольчленд» и других моих проектов. С вами был я, Никита Карамов. Пока!